Здравствуйте, друзья, с вами uh, Octavio37, и сегодня очень интересное видео, видео по одному из моих самых любимых танков этой игры, а может быть самому любимому, как вы уже могли понять, СТВ-1. Uh, танк, по сути, вели совсем недавно, в прошлом обновлении, но uh, еще на прошлом тесте он мне очень понравился, вот и в этот раз я решил тоже его купить поиграть, да, повеселиться и так вот очень очень просто понравился и в этом бою мы решили а, с моим другом Тагилом ну или уже с Джови ну сколько мы создали новые аккаунты а, решили взять СТБ и вот поиграть туда немножко наткнуть на карте так что это за карта? Ребята, вот я еще забил а, Life Fox. вот, на Life Fox, на Life Fox, и поехали мы вот сюда вот, в этот городок, кстати, в городок, на третью, на, на вторую, на третью. Вот. А, пока вот тут пока не началось ничего. Что все сказать о танке? Ну, во-первых, у нас были споры вообще с Тагилом. Какой танк худший, то есть Леопард, а, СТБ или же Е-50М? Лично я, конечно, не отрицаю, что Леопард охрененный танк на 10-му мм вне как. Вот мне ну, не очень может быть легкий, да? Он легкий. или средний. Средний, да, средний Да, средний. А, и я, как сказать, не говорю, что он плохой, но вот мне больше нравился СТБ. И еще я вот играл а, на Е50, тоже очень понравилось. Но вот больше все-таки я играл СТБ. Почему? Во-первых, отличная динамика. Отличная динамика. А, а, хорошая пушка с пробитием. Вот 250. Да, 258. И э, с ураном 390 прилегает, там 400-450 выходит, да, спокойно. Опять же, есть где-где броня, хотя эти миллиметры не спасают, поскольку у леопарда там тоже есть, да, довольно броня по миллиметрам, но у э, СТБшки больше, а может на 20, на 30, но опять же, эти миллиметры мало чем спасают. Вот, что хотелось сказать. Вот тут я начинаю реально с фейлов, да, подставляю жопку под 113. Э, подставляюсь, да, нему два раза а, Это очень, конечно же, плоховато, то, что я так спокойно представляю. Даю, даю дома, успеваю по Лву. Почему стрелял? Потому что тут ехал из три, и я уже стрелял. И тут вот первый плюс нашего танка. Во-первых, это точность. А, вы могли заметить то, что я стрелял а, довольно, ну, уже знаете так, а спешат, потому что я понимал, что тут едет три с флешкой, и не дай бог попал бы в них я выцеливаю льва э, так что видите точность отличнейшая чем мне это тоже нравится скорострелка видите тоже 7,76 при этом если вы поставите досылатель там, да, и так далее то у вас будет 6,90 тут еще бой где я это все не ставил и только у меня будет 6 секунд 90 миллисекунд э, перезарядку, вставляете. и по 390 это реально супер скорострелка супер подвижностью короче так охрененный Uh, да, некоторые там, ну, бывают, жалуются то, что играть невозможно, там, в песке, это оно ну, песок занимающий, пятый уровень, да, это я все прекрасно понимаю, потому что там был не самый лучший танк, там, считай, Чири, это просто отстой, с одинаковым орудием и пушкой то же самое, что на пятом, или, а может, могу ошибаться, там только чисто, да, вот такой приличный танчик, uh, вот, не пробивает меня сейчас СТБ, он, видимо, куда стрять, гуслюпа гуслю попал, может, как-нибудь так, ну, пока я ничего не сбился, но как-то он выстрелил так а, сами видели то что да? И вот тут а, погибает мой, к сожалению, созвони, но он мне помогает фейлит ужасно, фейлит ФВ она а, только сейчас вспоминает то, что она все таки тяжелее но опять же, СТВ чем хорош, он довольно не такой лёгкий, поскольку он а, вот, по такому танку, как, ну не ФВ конечно, может быть дамаг, вот как вы видели мой партнер Ой, простите, слова такие уж плохие. Мой союзник а, на 121 а, своим весом все-таки дал по ФВшке. Сейчас мне ФВшку доберут, конечно же, но я не, ну, не в обиде. А, вот. И я еще, знаете, с фейлю. Вот это будет очень-очень плохо. Я тут реально с фейлю как вообще... Ну, и в этом... А, я уже фейлю, да, и я, я уже по 113 представлялся. Вот, кого что-то видели. Так, убили, убили, убили, убили СТБшку. Вот. По сути, бой же выиграем. Почти что был. У нас, кстати, очень боялся в конце, потому что там ФВшка могла реально затащить. И а, наших а, врагов. Вот, ФВшка была где-то там должна быть, он сейчас появится. Вот да, вот там вот. плохо просто. Не, всегда каждый раз почти Вот, нашу фВшку сейчас просто тут насилуют. А, я вот, буду вы, вы, вот почти выцелил и дал ламах на наверное, 360. Потом, кстати, это в Кто-то меня замочит, замочит, наверное, меня замочит. Вот тут я немножко, кстати, потратил время, что пытался еще и быть как-то выцелить, дать дома. Вот да? поехал, помог там а, парням нашим. Uh, вот, что хотел сказать... Ветка этих японцев, она мне очень нравится, особенно начиная с 8 уровня. Вообще из всех этих танков японцев мне нравятся ЧИТО, СТА-1 и uh, ТИП-61, ну, соответственно, stb 1 Так, вот тут я зря вот ей 50 я думаю, она все таки будет как-нибудь выезжать. И решил заехать ему в задницу, чтобы было прям вообще мощь хорошо. Uh, почувствовал он японскую мощь. Вот как раз его отвлекает, 140-ой камеру. Вроде погибнет, но у не было все равно, я именно ехал заезжать в задницу. А, пытался разбить немножко домик, чтобы когда еду еще как-то в него выстрелить. Вот, на ходу, а, на ходу даю дамаг. Заезжаю ему так вот пытаясь, пытаюсь. А, в, да. в попец у него перезарядка по бортам 340 даю. Так, так, так, так. Ну, по сути, я его уже должен был убивать, даже если бы он по мне что-то сделал. И я вот тут добираю. И вот тут мой не то, что фейл, а просто то, что флешка а, все-таки дня сзади приезжает и убивает. Кстати, смотрите, чем. Голдовца. Голдовца на ФВ. Вот это, блять, сука, нахуй, жестко. Ну ладно. Не в этом дело. Вот. Сейчас мои товарищи будут пытаться убить эту самую флешку Да. Будут пытаться это сделать. А я этим же временем а, расскажу о а, вот о чём. А, если вы поете по ветке японцев, то вы будете страдать. Страдать вот почему. Начиная с 4 уровня, 5-6, 4-5 уровень, это, ребята, жопа. Но не в этом комлю. Чито танк нормальный. Но после Чито идет Чири. И Чири а, это вообще жопа, потому что Чири, он... Такой же, как ЧИТО, только на 7 уровне. Представляете, когда танк по всем э, параметрам, по всему, такой же, как 6 играет на 7 8 Вот там от нагибает. Как на нем доходить до СТ-1, я реально не понимаю. Вот, ну, сату потом на СТ-1 вы будете играть. Хорошо, отличный танк. Затем ТИП-61. Очень интересный танк с особым геймплеем. Постараюсь на него записать видео, если смогу. Ну и СТВ-1. А, не танк на не танк на Гива, но он охрененный. Он охрененный своей точностью, своей пушкой, а, где-то там броней, да, броней плохой, но все-таки она где-то есть. И своей динамикой. Поэтому вы могли видеть, да, не, не сам хороший реплей, а у меня там в итоге получилось три а, тысячи дамага, один убитый, а, просто нет мне этот реплей понравился, и знаете. У меня в конец СТВ просто в ангаре, я хотел постепенно обзор. А, альфа Тест, ну, я не знаю, когда закроется. Так что решил записать сейчас. Это был один таких из лучших моих реплей пока на ТП. Вот. Реш... А, ну что... вот я сбился смысла. Я сбился смысла. Так вот, желаю всем его попробовать, потому что он нереально вот, реально жесткий. А, с вами был Октавио37. Пока.